Тема моей проповеди сегодня. И нынешняя тема моей проповеди. Немножко об этом уже проговорила моя супруга. Это незаманчивое учение Иисуса Христа. Твое непримемлево учение на Иисус Христос. Давайте мы коротко помолимся. Неко коротко да себе помолим. Слава тебе всемогущий Бог. Слава на тебе, всемогущий Благослови нас, пожалуйста. Благослови. Приготовь наши сердца, наши сердца. Помажь свое слово, которое уже помазано. Слово, чтобы оно преломилось для нас сегодня. Да се за нас, и стало для нас открытым словом. Да слово за нас, чтобы оно стало для нас словом рема. Да слово рема и нас, воплотилось и в наши жизни. Да в наше живот, как ты пришел на эту землю. Как уйти, на тази земля, и воплотил все планы. Всемогущего Господа. Исполнил все чьки ты планы, вынесемогущие Бог. И принес слав... славное учение. И седу славное учение. На проповедь. На проповедь. Новые заповеди. Новые те заповеди, которые мы сегодня стараемся исполнять. Куда со стараемся исполнявами. Силую Святого Духа. Со Святота на Святия Дух. Спасибо тебе за то, что мы сами ничего не можем можем сами за эту святую зависимость за свята зависимость от Тебя, за то что господь мы просто прилеплены к тебе за, то, за теб. и все совершаем Силу возлюбившего нас Иисуса Христа. Со на возлю... на Иисус Христос, не Спасибо тебе за то, что ты сам исполняешь свои заповеди. Тебе, исполняешь свои заповеди в наших жизнях. В живот. Тебе за всю слава, честь, и хвала. Слава и честь на, на... От... на Отца, сына и святого свете, Дух, Аминь. Аминь. Это действительно незаманчивое учение иисуса христа и учение на иисус христос оно как бы всегда было в противовес и ноги противставил тем э, м -м, лживым учением на учения как раз таки вы знаете как правило преподносит мертвая религия, преподносит мертвая религия. наверное все из нас помнят. От нас может ну, выражение остапа бендера Израз, почем нынче Опиум для народа. Вы знаете, да, религия она всегда предлагает некий опиум. И религия всегда предлагает опиум. Что-то очень заманчивое. И очень соблазнительное. Нечто то соблазнява. Что нам хочется просто прийти, кое-то да Насладиться. Да насладим на то. И становится очень плохо, когда это начинает заканчиваться, И стало много лошадь, когда то, что нечто започило да Обстинентный синдром. У Иисуса Христа все по-другому. Иисус Христос правил Два... по-другому. Давайте я начин. открою одно место. И это написано во втором послании к Тимофею. Что глава. место в Библии второе послание Четвертая глава. Где апостол Павел пишет когда этот апостол Павел пишет одному из епископов который был с детства наставлен священное Писание. И, и очень писание, хорошо знал Писание. И много писание Но он все равно наставляет его. то есть я так продолжала И заклинает. И И эта глава начинается так. Итак, заклинаете я пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом который будет судить живых и мертвых на проекторе можно читать параллельно, на болгарском языке, языке в явлении его и царстве его проповедуй слово, настой во время и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые что? Которые льстили бы слуху. Ну, то есть, что-то Что, что же значит лезть? Так, вы, значит, что Все будет хорошо. Деньги будут приходить. Проблемы будут сами решаться. Очень приятное учение. Много приятного учения, которое будет ласкать ваш слух. И от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, приноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение Твое. Можем сказать на это Аминь. Можем докажем Амин. это Учение, которое защищает апостол Павел. Учение апостол Павел. Наставляет епископов. И заклинает, буквально. И заклинала. Держитесь здорового учения Иисуса Христа. Да. А не склоняйтесь к разным лжи которые будут ласкать ваш слух. Куйту, по Вы знаете, это движение происходит по всему миру. У нас, наверное, уже несколько служений подряд. Идут наставления вери. И определенные такие предупреждения против всяких ересей предупреждение относно эреты. Ну, мы были недавно с Натальей в Казахстане. На скорубьях мы с Натальей в Казахстан. Там общались со многими пасторами. И много упштувах мы со с пастури до этого были в Турции. в Турции. И там тоже встречались с пасторами. Там все что со встречных мы вы знаете удивительно. Много удивительно. То есть по всему миру происходит примерно одно и то же. По и что. Очень большое распространение лжиучений. И я на И я сегодня коснусь всего лишь только немного. Иднеска малко что докосну докоснулся. Потому что мы получили предупреждение. За что получили предупреждение. Я сегодня зачитаю одно решение, которое было принято почти полтора года тому назад. Ну, наверное, очень многие слышали об учении Мунтяна. Может от вас за на Мунтян. Мунтян. Да. Движение которого уже мы придали анафеме, ну, целая большая конгреганция евангельских э, христиан. И твое служение придадано к анафему. Потому что это коммерциализированное учение. За что-то твое коммерциализированное учение, которое за хорошие деньги за пари. Ну, предлагает вам. Давайте мы, вы платите 10 тысяч долларов. Это, это то, что я лично предлагаю. Я лично выйду, я апостол. И я апостол, апостол Мунтян, Мунтян, Выйду к вам домой. Что при вас помолюсь, курсе, за дом, что помолюсь за ваш дом. И просто придет финансовое сверхъестественное обеспечение. И что дойдет ваше живот. Всего лишь 10 тысяч долларов. Там требуется 10 тысяч долларов. Твое не много сегодня пришло следующее лжеучение, несколько я которое тоже исследовал коту сам исследовал ну несколько раз столкнулся с ним сам учения поначалу вроде бы показалось нормально брат проповедует два один брат какая-то интересная терминология интересная выбрана им терминология ну так очень модерна модерная терминология, ну как-то вот так заманчиво довольно, звучит вот так вроде бы как полунаучно, Пол, полу но потом когда более тщательно исследовал братство, ну, по исследовал братство то, и выделили несколько пунктов, и с... Со почитали некую пункточки. То есть целый союз исследовал его учение. Цель целый союз исследовал учение. Это учение Андрея Яку... Якувичина. Твое учение на Андрея Якувичина? Может быть кто-то слышал белорусский дар. Той под вот Беларуси. Uh, да, они были когда-то вместе с Мунтяном, потом не поделили деньги и разбежались. И, и париты и и вот, э, при, Прислали такое предупреждение нам, потому и что мы сотрудничаем. За нас, что сотрудничаем со мы находимся в этом союзе. На миром СССР, в союз. союз евангельских христиан. Союз на в Связи с запросом пасторов по местным церквей. на Выразить нам, вам свою позицию в отношении деятельности белорусского служителя Андрея Кавишена? Искамедови, да покажем нашу позицию, связанную с действенностью, Яковишин. который с недавнего времени начал очень активную деятельность по всему снг Кое-то на скорую запашнул действенство России. И, И в конце концов, он будет в Турции в городе Алания. И, и то, что я в Турции град Аланья, в которую мы, мы недавно были. С какой Наташей, не мы наскоро, я написал пастору Максиму Осколкову. На Максиму Осколков, с предупреждением о том, что Наближается конференция. Че конференция небесной на небесной цивилизации. Мы тому уже предупреждение. И то говорит, что Мы знаем, что этот брат, еретик. Знает, брат еретик. И мы уже его ждем. И вечно его чакват. И вот предупреждения такие. Чему учит Яковишин? Э, на, на какого учит Яковишин? Члены Духовного Совета проанализировали целый, целый ряд проповедей и семинаров, находящихся в открытом и доступе члену в интернете. И членов этой цели совета со проанализировали какой-то а, номер в интернет, то есть на учения. И выделили несколько утверждений, которые повторяются снова и снова в его посланиях и откровенно противоречат доктрину, доктрину Священного Писания. Те же учения, которые се повторяют при негу и те противопротивопоставятся на учения, то на у нас описание. Первый пункт это его утверждение. Первая точка не утверждение. Возможность верующим превращаться в животных. Возможность на верв на вервашти тогда се преврыштет в животни ты. Подобно тому, как апостол Иоанн, находясь на острове Патмос, мог видеть Иисуса в образе агнца. Как то апостол Иоанн, кто это на остров Патмос, я могла да віж да Иисуса вв образа на агнту. Так и совершенные тела христиан способны, способны трансформироваться в образы животных. Такая совершенность тела на христиане со способнее трансформировать в образе на животные. Второе, люди в бестелесном состоянии существовали в духовном мире еще до сотворения Адама. И хората в в, в бес без тяу, со существовали в духовнее свят, ож ты предисотворявенту на адам. Будучи свидетелями сотворения мира они как и сыны Божи радовались появлению вселенной. И бедейки свидетелей на сотворение на свято, те как то и Божьи эти сынове с радвали на появото на вселенной. Следующий пункт утверждение о том, что верующие являются совершенные боганы богами. Утвержда, Утверждаванту, че увервши ты со совершение богове сделанное на основании слов Христа, цитирующего Псалом 81. один. И твое основывало на думете на Христос, цитируясь псал, псалом восемьдесят Где речь идет о суде Израиля? Когда это на Израиле. Следующий пункт всеобщее спасение людей. Всеобщее то спасение на хор, Для да? верующих нет смерти. Смерт. Их тела уже здесь на земле обладают характеристиками прославленного тела, в котором Христос воскрес из мертвых. И на земле Филаты им ведь имеют характеристики, которые на прослав, прославленную тяну. Очередной пункт. Ад в его традиционном христианском понимании не существует. Ад в его традиционную разбирали не существует. На самом деле Бог только пугает людей. Адам. Слышно, Бог с Бога само плаще хората сосад. Но в конечном итоге все будут спасены. Но в край на край, что сечкишь, все будут спасены. Седьмой пункт. Второе пришествие Христа, как его ожидает церковь, не будет. Второе, то пришествие на Христос, как церкви, то не Христос уже пришел в этот мир в лице уверовавших в Него. Христос вече на же свят. Нам следует не ожидать Христа, но являть Его этому миру. Не, не вам Христос, но вам в же Очередной пункт. Мы уже едины со Христом, так что Я Христос, а Христос – это Я. Не с с Христос. Такая счастливая Христос. Поэтому, а Христос, Христос поэтому христианину нет необходимости сюдениаться с Господом в молитве комнате за для личного общения. Христианин не мною нужно, чтобы да уединялась Господь в молитве на стая за личного общения. Поскольку Христос и так уже в нас. За что то Христос вече его в нас. Девятый пункт. Слушатель должен обнулиться, чтобы стать способным принять Его ековишенное учение. А, слуш, то есть, кого это слушает, требо, чтобы да чтобы да да способны, чтобы премии а, учению туна Религиозное мышление не сможет вместить это учение. Это далеко не полный список. Но список. его достаточно, чтобы заметить схожие взгляды Андрея Яковишен с учением New Age. Но тоже список достаточно, чтобы да видим. А, подобнее выглядит на Андрея Кувышин с учением на New Age. Мы вынуждены признать деятельность Андрея Ковишина И требо да признаем денус на Андрея Кувышина. Чьи проповеди в основном представлены на YouTube канале Белорусский Дар? чьи проповеди са представлені на YouTube на каналу Белорусский Дар? Деструктивной. Деструктивно. И противоречащие учению Библии. И противоречащт учение то на Библии. то. Безусловно, этот человек обладает определенной харизмой, ораторскими навыками. Благодаря има харизма, има ораторские навицы. Способности затронуть струны человеческой души своими эмоциональными обращениями. Может, это душа своими эмоциональными Однако это делает его еще более опасным лжеучителем, Но о появлении правил что которых в последнее время предупреждал сам Иисус Христос. Иисус Христос предупреждал, учись, что Смещение фокуса со Христа на человека. Фокусы а, а, фокусы те вечно на человеке. Делает его послание человекоцентричным. И послание тому и человекоцентрично. Произвольную манипуляцию вырванным из контекста текстами Библии. Има произволна манипуляция, а, да вот места от Библии, убачиса извун контекста. Так что человеку не имеющему богословского образования будет нетрудно запутаться и впасть в заблуждение. И человеку, у которого не было богословского образования, может и до да сих а, может быть да объемом в это все. Принимая во внимание все выше сказанное, Духовный совет настоятельно рекомендует священнослужителям категорически дистанцироваться от деятельности Андрея Кавишина. И взимаясь под предвид все то, что мы Духовный совет рекомендует а, священнослужители да дистанцироваться от деятельности вот доинустан Андрей Якувичен. Его духовное влияние. И духовному влияние. Мы системообразуем возможность для Андрея Яковишина покаяться в ересях и вернуться к чистоте евангельского вероучения. И все, что дало мы возможность на Андрея Якувиченда си покаяться в своей тириции, си вернуться к чистой евангельскому вероучению. Ответственный секретарь духовного совета. Отговорен секретар духовный совет. Пастор Д.А. Таранов. Пастор Д.А. Таранов. Вот такого предупреждение нам к церкви, по местной. И мы такого предупреждения, как наша церковь. И я с этим заключением абсолютно согласен. И с твоим заключением согласен. И принял решение сегодня это зачитать. Все. И все христиане ну, сегодня я хочу вернуться к учению Иисуса Христа. Но Одессе, скажем, вернусь к учению Ту на Иисус Христос. Вы знаете, давайте мы откроем священное Писание. И никогда не творим священное Писание. Евангелие от Матфея 19 глава. Евангелие от Матфея. 19 глава. 19 глава. С шестнадцатого стиха. От 16 стих. Ну, это знаменитая история. Твоя многоизвестная история. Про богатого юноша. За Бугат молодыш. Здесь написано так. Перевод можно читать на проекторе.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 Игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, «Так кто же может спастись?» А Иисус возрез сказал им, Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам?» Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что вы...»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 Просто вот это событие, которое произошло 2000 лет тому назад, событие, лет, ну, оно вообще никак не вписывается, по не вписывается в последнее учение. В последнее учение. А, при, при, при успевании учение на успех я не знаю, э, наверное, кто-то из вас тоже слышал, и вас чувал, что Бенихин покаялся Бенихин покаял, в своем учении в учение, о том, что, ну вот, чтобы вот, принесите, да, я был на служении Бенихина, на служение, его призыв всегда был один и тот же. И призыв, вот кто сейчас к сцене выбежит, первый, дойде на первый и, и в конверте вынесет, 500 долларов. И плик, что долларов. Первый получит исцеление. А потом след, последующие люди. И Я видел, как люди бежали с вот этими конвертами. И в каждом конверте было по 500 долларов. И ну, вроде бы небольшая сумма, да? Ну для кого-то это большая сумма хорад а собрать то что сбегались ну толпа народа но, а предвид, толпа пликови, то деньги были в общем приличные И пари ну вот утверждают что Бенихин покаялся в этом и но, се на сегодняшний день он так не поступает якобы По по-другому да но да и така. знаете просто когда вот так предлагают Евангелие продавать за деньги? Но оно совершенно противоречит тому, что делал сам Иисус Христос. Ну, вот пришел богатый юноша. Ну, исходя из последних учений. Иисус бы ему сказал: "Ну что там твои богатства вообще? Иисус указывал, Что там твои имения? Вот последуешь за мной. Ми, я сделаю тебя таким богатым, и я, что, ты богат, что тебе даже не снилось. <свят> Че дури не может, ну так или не так? Ну, просто как? золото будет сыпаться с неба. Бриллианты вот будешь находить. Что ты Кстати, вот были в Казахстане. И пастор, который рукополагал, и, пастор, который и он возглавил движение, которое молилось, чтобы с неба падали бриллианты. И на от да И вы знаете, они, они молились, чтобы к концу служения у них на руках появлялось золото. И, те в края на службата, на им да И вы знаете, золотые люспы, вот такие, как чешуя, начали появляться на ладонях у людей. И, започни, се, да се И они начали славить Бога. Им. Они начали собирать бог, эти чешуйки в специальные сосуды. И эти люспи ну, думали, что это золото. И те сами слили, что твоя золото. Сколько людей в это поверовало. Но через какое-то время Бог их обличил. Бог обличил. Интересно, когда у них глаза открылись, твориха, а вот эта золотая якобы чешуя, она просто исчезла, как духа. Просто и пастор тоже покаялся и пастор то, что за сказал это всего лишь было обольщение и был, об... Дьявол тоже оказывается умеет делать фокусы определенные такие и дьявол, то, что да фокусы? ну зачем богу вот, заниматься вот этими <свят> делами бог да занимался дела? а, давайте мы еще одно место откроем может одно место это Евангелие от луки Евангелие от еще одно место где иисус христос говорит что одно место когда от луки 9 глава евангелию глава с 23 стиха от ко всем же сказал если кто хочет идти за мной отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной ибо кто хочет душу свою сберечь тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что пользует человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто посадится меня и моих слов, того сын человеческий посадится, когда приедет во славе своей и отца, и святых ангелов. Что пользует человеку, если человек приобретет весь мир? Какая польза за человек, Мы с Натальей недавно посмотрели фильм, который прошел по кинотеатрам. И с Наталья поглядных мы фильм какой-то, имаже был Ну мы Но его скоро... посмотрели, когда летели в самолёте. В летах мы в самолёте гу поглядных ну, Надо было как-то провести время. Трява же, время. И мы посмотрели фильм под названием Элвис. И поглядных мы фильм какой-то Элвис. Это знаменитая история про кого? За про кого эта история? Элвис Пресли. За Элвис Пресли. Невероятный человек. Невероятный человек. Выходить из верующей христианской семьи. И то и был родин в перво что хри что христианскую семейству. Очень хорошо прославлял Бога. Много добрее прославил Очень хорошо двигался. Много добре се И потом он начал танцевать, петь. Започнуло это да пей, до да танцева. А, белый парень. Он начал петь афроамериканские песни. Започина да пей афроамериканские танцевать афри... афроамериканские танцы. И да танцую афроамериканские танцы. Что в те времена это было просто с чем-то скандальным. И во времена это вообще скандал. поначалу его возненавидели. Начало тут започина Но танцы его были настолько завораживающими. Но танцы тему Ток во Добрей с Что просто люди начали реально сходить с ума. И хората започнили до вот. Я скажу так, что за короткий промежуток времени своей жизни. И за короткую время. Это человек, си, этот человек прожил недолго. То человек жил не Чуть больше 40 лет. Могу повычо четыре секудини. Он приобрел весь мир. То есть печелил целые свет. Просто весь мир. Целые свет. Женщины катались у ног. Целовали его туфли. Жених ты соцеловали убуккет ему. Устраивались в очереди, чтобы просто обняться с ним. И просто сосредили на упажки огромные да полки народу. Гулям, количество хору. Как этот человек закончил? И вообще, как исчершил тот же человек? Закончил на наркотиках. Со сноркутици. И просто куда пошла его душа? И к где душа тому? Да Бог чтобы Элвис перед смертью покаялся, правда? но то, не желает смерти грешника. что-то Бог не пожелалась смерти на грешника, чтобы все пришли покаяние. То есть косички себя И вот этот богатый юноша. И тоже богат молодежь. Что говорит ему Иисус Христос? Как вам указывает Иисус Христос? Вот, вот все то, что ты имеешь. Сечь какую эту и мажь. Иди продай. Вот иди и Знаете, вот э, Иисус Христос ясно показывает, что Он не заинтересован абсолютно в его финансах. Иисус Почему? За что? Потому что потом Он говорит. За после той вот, а потом все то, что Ты продал? И всичко, все продал, раздай это все, нищим. Просто на не мне принеси, да? Ни не, не к моим премей, ногам положи. Раздай, нищим все. Из и потом вернись хора. ко мне и после северни примены исследуй за мной и, и, и мы исследуем или не аминь? Иисус не заинтересован в нашей богатстве. Христос и он не заинтересован в том, в том чтобы сделать нас богатыми это не, да не направить богатей это не его цель той не, твой, твой не, твой не иного, цел. знаете вот при всем при том что учение Иисуса Христа не привлекательно абсолютно и может быть, учение на Иисус, что Сам Иисус. Сам Иисус. Он привлекательный. Той, далее Это самая привлекательная личность во вселенной. Той, личность во вселенной. Вы знаете, находиться рядом с ним было великим благом. И, да и было гулям благо. Потому что вот эти чудеса которые происходили. В окружении Иисуса. В окружении Иисуса. И Иоанн пишет, что книги всего мира не могут всего этого вместить. Иоанн пишет, что книги на свят не могут Иисус постоянно совершал чудеса. Для него это было чем-то естественным. естественным. Он был постоянным ответом на нужды людей. То тысячи на нужды на, на людей. На хиляда хора. Одеть тысячу людей. Хора, исцелять тысячи. До исцел... до хора, освобождать тысячи. До хора, воскрешать. До И вы И знаете, когда я сегодня слышу, И я слышу Вот это лжеучение. учение. О том, что нам ничего этого на... не надо делать. не, Иисус уже все сделал. Иисус частичку направил. Мы строим свою жизнь. И не свой живот. На совершенной работе Иисуса Христа. На Иисус как вы думаете, соответствует ли это Евангелию? Как Евангелие? Тогда зачем вообще ученики? После того, когда Иисус Христос умер и воскрес и ушел этого, на небеса. Умрял и и после утешил при Баштасе, Они продолжали исцелять. Продолжали или нет? Или, или все прекратилось? Или Они продолжали освобождать. Продолжали они продолжали воскрешать. Более того, они пошли до края Земли. До края прежней Вселенной. И более того, они положили свои жизни. Они ну, жертвовали свое животное. не просто так успокоились не в совершенном просто... мире Иисуса Христа. Не просто сосели успокоились в совершении мирного Иисуса Христа. Где-то легли на удобных. Некогда до солегнали на удобно легло. И сказали Иисус уже все сделал. И на линейса сказали Иисус вечно успокой напрашивал. Нам это какая забота? За какой-то сегрижем? Давайте успокоимся. Некогда се успокоим. Давайте мы будем очень внимательными. Когда будем к будем Учением последнего времени. учение это на последнего время. И проверять их на основании Евангелия. И мы Соответствуют ли они? Потому что неспроста эти ереси. За что то не на Получили название какие? Как? Пагубные. Пагубные. Они ведут куда? Они ведут в погибель ереси которые ведут в погибель. Ересите, которые ведут к гибель, в погибель огненную в, погибель, в вечную смерть, в смерть просто немножко подтасовать карты просто да и карты, предоставить вам другого Иисуса христа и дадут друг иисус христос. иисус христос предупреждал об этом. Иисус христос предупреждал за това, и он говорил о том что в последние времена, в времена иисус христос а или дьявол, дьявол будет являться как то что как в виде ангела света в виду на ангела на или Иисус Христос предупреждает говорит ну, будут вам говорить что там Христос да или там Христос. Там и Христос, или там Христос но не ходите туда но не утивайте там Аллилуйя пусть Господь даст нам разумение и неко Господь не дади разбираны на долгие годы размышляю. Долгие годы размышлявам. И мне конечно очень интересно, много интересно. очень много каких-то вы знаете непонятных таких вопросов на которые практически невозможно найти ответы Има отгу... Вопросы, на почти невозможно да почему отговор? так вообще все устроено? Такая устроено почему врата ведущие на небеса За что врата, водят небесата? они какие как висады они очень узкие много они просто засыпанный тернам. Теся засыпане со. Заваленный камнями. Со с камени терн. Слушай, Иисус Христос говорит, и лишь немногие находят их. И не саму малку ту то на миротозе под. И почему широки врата? Ну за... за что со широких врата? Ведущие в погибель. Куда вводят к погибель. И что говорит Иисус Христос? И как показывает Иисус и Христос. Идут и многие идут этим путем. И многие утивают подози под. Как страшно, правда? Колко и страшно. Почему так устроено все? Что такая Почему, казалось бы, Богу, который всемогущий? За что Бог кое-то Так трудно найти путь. Бог, трудно да а быть. к дьяволу, дьявола, является падшим ангелом. Ангел, люди паднал, просто толпами бегут. Толпа бегают И вы знаете, я всегда отвечаю на этот вопрос. И на тот же вопрос виноги отговариваю. Направляю людей к книге Иова. И я какая книга-то наев? Это самая древняя книга в писании. книга вот писаниет. Древнее не существует. Няма по книга вот И эта книга, она чему-то нас хочет научить. И Тази книга иска да не научена наешто? Знаете, когда-то там на небесах произошел там на небесата се случил бунт. И где-то этот бунт, он был такой, знаете, реально очень глубокий. И... То есть бун ты бил глубок? Потому что затрагивал трек был очень глубокий, такие, я так скажу, применю это слово, экзистенциональный вопрос. За что ты докосил глубокие экзистенциальные вопросы? Примерно такие. Например, такие вот. Дьявол задает Богу вопрос. Дьявол пита А почему только ты можешь быть Богом? За что саму Ти можешь досибок? Я тоже хочу быть Богом. Я с каким Бог? Справедливый вопрос. Справедлив вопрос? Ну, вполне справедливый. Наполно. Вы знаете, э, Сатана написано первое согрешил. Садан, он согрешила. есть изобретатель всякой лжи. То изобретатель на Писание его называют отцом лжи. И вы знаете, он убил за собой третью часть ангелов. Часть мало ли это? дали твоя малку. Это далеко не мало. Не Увести у кого? Увести у Бога третью часть ангелов. Да вземе от Бога третья часть от ангелетов. Ну это очень серьезно. Твое много серьезно. 33 процента. 33 процента. Вот эта третья часть ангелов, она вместе с дьяволом просто была брошена на землю. И третья часть от ангелетов, с дьявол собили И вот на землю. И вот в книге Иова дьявол задает Иов. Богу вопрос. Дьявол пита Бог. А разве даром богобоязнен Иов? Далее просто такая... Всех страховал тебя. не ты ли его обложил со всех сторон? конечно ты будешь конечно он будет воздавать тебе славу и честь. что ты но попробуй отними у него здоровье здравит все что у него есть то то има прославит ли он тебя? что ты след и началось детей всех истребил Децата, за короткий промежуток времени все и менее пропало за период времени целое, целое Скот был уничтожен скот что самая страшная болезнь, Той, мол, болезнь которая есть на земле на земята. в современной медицине она звучит как э, лепра это болезнь страшнее проказа Свае болезь пострашную от проказа, Когда человек покрывается такой толстой гнойной коростой. Все его тело гниет. И воняет. И человек за разлагается. И человек да се, Заслужил ли такой болезни Писание говорит, не было такого человека более праведного, чем. Казва, че таков человек, Но Бог допустил. Но Бог и допустил. Вот, вы знаете, вот этот момент, который очень тонкий и очень важный. И точно, тонко важен момент, Бог допускает, Бог допуска, чтобы человек, каждое существо, духовное существо во всей Вселенной, че духовное существо во вселенной да? выбрало лично для себя. Лично за, себе себе за кем не следовать. Да и чтобы это был свободный выбор. Да избор. Чтобы никто на это не давил. Никуда не может по крайней натиска. мере Бог точно не давит. Он просто предоставил возможность выбирать. То и просто Идеал да через вот эту книгу Иова, он дает нам понять. Идеал через книга Йов, вот дав, Сегодня, сегодня да идет мощная духовная брань. И ты человек в праве выбрать. И человек, и да за кем тебе идти? Да за Богом или за за мной, за сатаной. Дали бог или сатана? Выбирать тебе. Только сатана сделал просто очень привлекательным. Свой путь. С свой путь. Путь в ад. Путь комада. И кто-то из теологов очень хорошо сказал. Путь Някую, в ад уложен, ты, сказал. уложен самыми невероятными благами. Че и изграден ногу блага. А путь в рай? А путь рая, все наоборот. На Просто завален камнями и Има камни и терни. Пусть Бог лично откроет каждому из вас. И Бог лично да за вас. Почему так трудно прорываться? Что трудно да по Но возможно. Правда? Но возможно. Писание говорит, что Говорит Господь Бог. Писание то, Бог. Бог говорит так: найдете меня. Намерите, если взыщете меня всем своим сердцем. Аку сердце, мы своего сердца. Не 50% вот своего сердце. Не 50 Сто процентов твое сердце. Почему Бог так поставил опять? За что Бог такая направил? потому что спасение только в том за что-то спасение то в това, когда ты полюбишь Бога, всем своим сердцем сердце, всей своей душой душа всей свою крепостью крепость, и всем разумением своим и разумение и этот путь будет нелегким и то путь да лесен и моя задача предупредить и моя задача да что человек который приходит к богу че человек при бог проблемы только начинаются. При ним его проблемы-то едва започвают. Я не из тех проповедников, которые говорят: "Приди к Иисусу, и все проблемы закончатся". А с на сего то эти проповедницы такую указывают: "Илапорисусу все всякие эти проблемы". Более того, скажу, что это абсолютно ложь. И ещё что, что твоя ложа. Когда и в ангелисте так говорят. Куда такая Иисус сказал: "Я пришел, чтобы победить этот мир". Иисус сказал: победит этот Я не пришел, чтобы извлечь вас из этого мира. Асду и это слова Иисуса Христа. Думаете на Иисус Но вы будете иметь победу в этом Но мире. Победу в свят, Если будете пребывать во мне. Давайте я открою еще одно место. Что еще одно место. Это написано в Евангелии от, от Иоанна. 15 глава. 15 глава. 4 стиха. От 4 стиха. И здесь написано так. «Прибудьте во мне, и я в вас». Как ветвь не может приносить плода само собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть им лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, я в нем, тот приносит много плода. И без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извернется вон, как ветвь и засохнет. И такие ветви собирает и бросает в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам».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 Има когда наш плод пребывает только тогда отец слышит нашу молитвы. молитвы когда мы исполняем заповеди его заповеди тогда отец слышит наши молитвы, отец чува молитвы. и самое главное заповедь и на заповедь знаете нету больше той любви я тази любовь вот слова Иисуса христа. На иисус христа Нема повод погуляем от этой любови. Как если кто душу свою положит за друзей своих? Когда-то некой душ пожертвов свою, эта душа за за ради своих приятелей. Знаете, совершенно не соответствует вот этим последним учением То ване соответствено последние это учения. О том, что уже все совершено. Че всечко исповершено? Ничего делать не надо. Че ничто не требо до да Надо успокоиться у Иисуса. Требо до себе Иисус уже все совершил. Иисус вече и, свершил, и так далее и подобное. И так далее. Вот это абсолютная ересь погубная, ересь, погубная ересь. Еще одну ересь, которую я недавно услышал, ересь, что что мы Иисус Христос, это такие сиамские близнецы. Че не, Иисус Христос мы сиамские что, близнацы, что я, что Иисус, это одно и то же. Че я Иисус безгрешен. И я безгрешен. И я у Иисуса нет начала. Иисус и у меня нет начала. Иисус совершил все чудеса. Иисус соверш... направил Значит, и я чудеса. совершил все чудеса. Означало, и, те, и при, чудеса. при этом нет, не предполагается даже и не предполага. вера в Иисус Христа. В Иисус Христос. Человеку внушается, что он уже Иисус Христос. На внушава, той Иисус Христос. И все уже сделано. И он абсолютно Иисус. Иисус. Несмотря на то, что у него грязь в доме. Дети, дети непослушные Это абсолютно. Преступники. Преступницы. Ты уже Иисус Христос. Но Иисус Христос. И ты совершенный. И, совершен. и делай, что хочешь. Прави, как отуси, абсолютная пагубная ересь. Твоя абсолютная пагубная ересь. Я задам вам сегодня вопрос. Почему погибли все апостолы? И ще ви питам, за что са загинали всичките апостоли? Кроме одного. У Зачем надо было умирать? За какого трябвало, и трябвало да умират? Если бы апостолы не захотели умирать, как вы думали, у них был шанс вообще? Ако апостолите не биха искали да умират, дали са имали шанс? Я думаю, что они могли и не умирать. Мисля, че те са могли да не умират. Ну уж точно не все. Точно не всички. Но они почему-то все погибли. Ну ты Почему они погибли? За что? И вот э, вот это совершенно заповедь. И та же совершенно заповедь. Знаете, апостол Павел как по этому поводу сказал? Как апостол Павел и сказал за по тот же Я стремлюсь к почести высшего звания на небесах. Стремлюсь к почест почес Не достигнули и я? Я до го достигну. Как достиг меня христос иисус как иисус достигнул а как достиг меня христос как как через жертву через жертву -то. христос умер за меня христос мен. если бы он не умер за меня не би он бы за меня мен. и не воскрес бы правильно не могло да если мен. бы он не воскрес он бы и не восел там на небесах и, не, не, не, могло да на небеса. и не стал бы моим личным ходатайем и не могло, не мог... Так или не <сؤال> так? <сؤال> апостол Павел чему стремился? Апостол Павел к им, как воз я стремил. Не достигну ли я? Как достиг меня Иисус Христос? Как Иисус Христос меня достигнул. Что это значит? Как возначало това? Давайте мы откроем это место. Некогда утворим това место. Вы знаете, это написано в книге деяний Това пишет в книге Деяния. Смотрите, апостол Павел. Апостол Павел. И Церковь Божия. И Божья эта Церковь. Узнают. Научат... о том, что апостол Павел в Иерусалиме будет схвачен. Давайте прочтем это место. И некогда прочтем это место. Книга Деяния 21, глава. Деяния 21 глава с 10 стиха. От 10 стих. «Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав И, водя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал, «Так говорит Дух Святый». «Мужа, чей этот поезд так свяжут в Иерусалиме, иудеи, и предадут в руки язычников». Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние спросили. Просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. То есть они просили апостола не ходить, потому что только что пророк сказал, что его там схватят. не утила в Иерусалим, за что-то пророк оказывал там». Но Павел в ответ сказал, что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое. «Я не только хочу быть узников». Узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав, «Да будет воля Господня». Слава нашему Богу, правда? Слава нашему Богу. Вы знаете, статистика христианская, христианская статистика говорит, о том, говорит о том, что никакая церковь на земле не возникла. Не возникла, не возникла. Если под ней не было заложена какая-то жертва. Аку в основате не име никакого жертва Вы знаете, например, на, на чем стоит Болгарская церковь? Верху какого стоит Болгарская церковь? Это гора трупов. Твоя сопля на от труповые. Тысячи, десятки тысяч служителей, святых. Десятки хиляди служителей, святых. Которые когда-то во время османского Ига. По времени то на османскую ту игу. Погибли за имя Иисуса Христа. Теся за радименту на Иисуса За 520 лет. За 510 години. Сколько погибших святых болгар? Колку ему загинали святые болгори? И поэтому здесь церковь, она, знаете, она стоит довольно прочно. И из-за этого тут церковь стоит много. Тверду. То есть мы каждый человек может смело сказать, что Болгария это христианская страна, и правда? Каждый человек может сказать, что Болгария христианская держава. Потому что цена была положена просто колоссальная. Что это имело гулямо цена? И любая церковь? И всяк и всякая церковь. Она на этом стоит? Тяжко То есть нас в основании церкви не только жертвы Иисуса Христа. Вы основателю нашей церкви наименее жертву Иисуса Христос. Но жертвы многих мучеников. И вообще жертвы на много мученицей. И давайте я еще открою второе послание к Тимофею. Что творя второе послание к Тимофею? Второе послание к Тимофею. Третья глава. Третья глава. С первого стиха. Нет, третья глава. Второе послание к Тимофею, третья глава, с первого стиха. «Знаешь что последние дни наступит времена тяжкие, и тут перечисляются, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надмены, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны» и очень много, то есть последние времена, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. С 5 стиха. «Имеющие вид благочестия, силы живо отрекшись, а таковых удаляйся. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в думы и обольщают женщин, утопающих во грехах, вводимых различными похотями, всегда учащихся, и никогда не могущих дойти до познания истины. Как и они, и Амри противились Моисея, только Исии сии истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере, но они немного успеют». Ибо их безумие обнаружится пред всеми, как и с теми случилось. А ты последовал мне в учении, в житии, расположении, в вере, в великодушии, в любви, в терпении, в гонениях, в страданиях, постигших меня в антиохии, иконе, и листрах, каковы гонения перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Аминь или не аминь. «Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Это правило.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 Аллилуйя. Слава нашему Богу. И вы знаете, вот какой выход от всякой ереси? Каков от всякой К чему мы приходим? К стигами? Очень важно знать э, Писание. Много важно, да, познаваем Писание эту. Углубляться в него. Да, мы Просто в него. внедряться в Писание. Да, сезон внедряем в Писание Копать. Копать до тех пор, пока не, до, не докопаешься до скалы. Ну, когда ты не стигнешь скала -то. А скала есть кто? скала Скала, скала – это есть наш Господь Иисус Христос. Господь Иисус Что Христос. значит копать, пока не докопаешься до скалы? Как сначала докупаешь, до когда, не когда апостол Петр получил свое первое откровение, Иисус как его назвал? Как Иисус Господь нарекал. Ты Петр. Скала. <свят> Скала. И на всем камне я построю церковь свою. И врата <свят> Ада ее не одолеют. И, да и тогда тебе никакие ереси не будут страшны. И тогда да от Потому, что самая мощная защита от ереси. защита от Это знать Самого Господа Иисуса Христа. <свят> Вы Знаете, вот мы поехали в Казахстан. мы в Казахстан. Никто не знал, зачем мы туда поехали. Никуда не знал, за какого. Ну, здесь-то знали, да? Только знали. Мы приехали в Казахстан. Дойдох мы в Казахстан. Нас встречают, зазывают. завар не? Сделали очень большое служение. Направили мы Гуляму служение. Полный зал народа. И полный зал с хора. Мощное служение исцеления. Мощное служение на исцеление. А, когда был призыв... Люди начали выносить платочки, одеяния, салофоновые пакетики, бутылки с водой. Просто наложили вот так, вот целую сцену. И вся эта сцена еще покрыта со Я ну, хотела сказать, бутылочки я не заряжаю. не там Ну, думаю, ладно, не буду это как бы так разочаровывать людей. Люди все-таки верят. Что мы молимся сейчас. И через просто... эти описания люди тоже где-то получат исцеление. И, и потом произошла очень сильная молитва, мощное присутствие и Божия. И потом служение закончилось. И служба мы пошли по местам. И вдруг нам подходит один человек. Он сперва подошел ко мне. И Он подошел и спросил. А вам, случайно, не нужна помощь с документами? Я говорю, ну, ну в принципе, ну так, справляемся, в принципе. Ну, как-то поскромничал. Ну, я скромен. А, ну, этот человек на этом не успокоился? Ну, человек не успокоился. Он пошел к моей жене. У ути, тебя прямо это жена. Говорит, а вам, случайно, не нужна помощь в документах? Случайно, Нет. не вели, помощь в документах. Вы представляете, какое послушание у человека? Представляете себе, какое послушание им тоже человек? Этот человек ничего не знал, что нам нужна помощь с документами. Мы поехали в Казахстан, чтобы отказаться от казахстанского гражданства. Потому что получили разрешение здесь получать болгарское -то гражданство. То мы разрешение ту, куда получим гражданство. Никто в Болгария. Казахстане об этом не знал. И в Казахстане не знала, а человек, и человек подходит и говорит, и казва. я могу помочь. Вот просто вы знаете, ну, мы приняли его просто как ангела Господня. И... который потом нам реально помог. Хотя мы пытались. Не своими человеческими силами. Сделать все. Занап Сами и без помощи. Сами и, без и мы поняли. И разбрах мы. Что. Бюрократия там все так закручивает. Такая заворта, Чтобы эта проблема не решилась никогда. Че тоже проблема да вот не, не никуда. Абсолютно безвыходная ситуация. ситуация. Выхода нет никакого. Няма никакого выхода. Понимаете, да? И тут появляется человек. И тук, тук человек вот. А вам нужна помощь с документами? Требовали с документами. И все законно в том плане. И что законно. Не подумайте, что там. Не да. Свободен, ну, то и просто освободить, просто наша кры... Кры... мы так говорим, наша крыша не чищется, не казу мы чи, наша покрив может быть некую что-то ну просто через какое-то время, Слеппремия. я почему об этом э, рассказываю, за что вспоминал за этого, вот я верю в чудесного Иисуса Христа, был в чудесный Иисус Христос, мне может быть не так интересные, может быть не сами догмы интереснее, какие-то догмы, догмы, вот мы сейчас учимся да, сегодня не се учим. А, наша церковь получила возможность учиться. В воскресенье проходят учи. прекрасные семинары, семинары библейские. Праздничные темы библейский семинарии. Брат Питер проводит тяги тя брат Питер. невероятный семинар мне очень нравится На наша церковь получала, получила возможность учиться в московской духовной академии и которая предоставляет также учиться и в киевской духовной академии и его да в киевской академии вот, кто это вообще может делать может да что учиться в одном учреждении Че, в одно вы можете место, закончить московскую духовную академию в Московскую и Киевскую академию, Духовную Академию. И в киевскую. А идет война? А, война? а у нас войны нет. А не, не, а мы, Потому война. что в теле Христовом, правда? А на Победа. И наша, наша брань не против крови и плоти. А не против духов зловой поднебесной. А мы не воюем против людей. Мы воюем за людей. Мы воюем против против бесовит, против губителей, против, против демонов, губителей, против самого против дьявола, который против от дьявол, начала есть человек убить. сначала и убийц Его мечта. И мечта тому. Украсть, убить и погубить. Да, вот погуби Последнее место я, я открою сегодня, и, и что мы это последнее место, на которое то что слышишь низ. Второе, второе послание Тимофея. А, второе послание Тимофея. Ой, извиняюсь, филиппийцам. Послание только филиппиане Третья глава. Третья глава. С 12 стиха. Вот 12 стих. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос и Иисус? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, просираясь вперед, стремлюсь к цели, к почте высшего звания Божьего во Христе Иисусе. И так, кто из нас совершен, так должен мыслить,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 Их Бог чрева. И слава их в сраме, они а мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его силою, которую он действует и покоряет себе все. Аллилуйя. Аминь. Слава нашему Богу. Вы знаете, слава нашему Богу. Вот я хотел закончить вот эту мысль. Почему? Погибли все апостолы. Са За что са загинали все чки те и, и апостол Иоанн также искал такой же чести. Апостол Иан са что тарсил тази честь. Написано прославить. Да прослави. Господа Иисус Христа. Господа Иисус Христос. Своей смерть. Са својата смрт. И, и апостол Иан бросили в котел. И апостол Иан и био хврлен во По историческим котел, сведениям. По историческим в раскаленное масло. Да не его в котел. Где в... его варили. Горещо масло, Он совершенно сверхъестественно остался живым. Баче то е сверхъестествено и устана а так бы иначе бы погиб. Знаете, вот в книге откровенно написано, что кто находится под седьмой печатью. И в Кто там находится? Души убиенных. За имя Иисуса Христа. Души, которые, убиты, которые на пошли Христа. и положили свои души. Вот в Казахстане меня спросили, вы как верите? По каталога. Поиск каталогии. Учение последнее времени. Учение на последнее время. Церковь будет вознесена. Стандартный вопрос. Стандартный вопрос. Церковь будет вознесена до великой скорби. Церковь то, что будет вознесена перед великая скорби. Или после печал, великой скорби. Или след этого Знаете, как Скорб. я на этот вопрос отвечаю? И как говорят на что в самом вопрос? начале своей веры. что в на 90-х. годах 90 Я посмотрел години, очень много фильмов по каталогии. Много а последнее время? За последнее то время. И один фильм мне очень понравился. И один фильм много михаресов. Я придерживаюсь этой точки зрения. Если придержимся. И там точкам. показывается И как... там. Часть церкви, Там се показва, че часть от церкви перед великой Скорби была вознесена. А часть церкви осталась. А часть И осталась цели И с цел е устану, Потому что еще были дела на земле. Что то, что дела земята, И было за кого молиться. что да молит, И они сознательно пошли на эту великую скорбь. Зная, что погибнут. загинут. Почему? За что? Потому что эти люди. За что эти хора приняли решение. решение? Достичь совершенной любви. Взяли решение, совершенной Достичь совершенства. И заплатить самую высокую цену. И, -высоку И мы не можем лишить их этой награды. Не, не можем да тази Это их добровольное решение. Добровольное им решение. Я вот придерживаюсь вот этой позиции. Я позиции. Кто не захочет произвести да великую произвели скорбь. Да Бог знает это. Бог знает. Бог вознесет. Бог, что Бог не дает сверхсилы написать. Бог не кто-то останется? Но некошто устаны. Для того чтобы продолжить нести да служение продолжи на этой земле. служение Для погибающих. За Потому что Бог не желает смерти. За что не желая смерти Скажи аминь. ты Давайте мы склоним наши сердца. Сегодня была твердая пища. Пусть эта твердая пища упадет на добрую почву. И пусть, И пусть, если, если сейчас не открыта, почва. то чуть позже пусть это слово откроется. Спасибо тебе всемогущий Бог за твою пищу, за которая сходит прямо с небес. И это здоровая пища. Которая основана очень хорошо на Священном Писании. Мы не отклоняемся от тебя ни направо, ни налево. Мы не забегаем перед тобой. Мы будем следовать только за тобой, Иисус. Потому что только ты, Господь. Потому что только ты есть путь. Потому что только ты есть истина. И потому что только ты есть жизнь. Все то, что написано, оно исполнится. Все Сечку то, что ты делал. Все то, что делал, и мы будем делать. Продолжай, Господь, свое славное Евангелие, Евангелие. через наши жизни. Через вот мы, делай то, что ты хочешь. Как прави, как Не наша воля. Но твоя да Но твоя да будет. Научи нас быть рабами твоей святости. И твоей праведности. И, твоей праведности. И пусть всякий грех, всякий, грех всякий, порог, всякий порог, всякая нечистота, всякая, нечистота, всякая, скверность, всякая скверность, всякое скверное слово. Оно навсегда Божьего уйдет из нашей жизни Потому что мы стали еще более посвященными тебе Спасибо дорогой тебе, дорогой Господь Мы молились молитве согласия молитва Во имя, нашего Господа, имя нашего Господа Иисуса Христа И народ Божий доскажет на это Аминь, Аминь. Будьте благословенны